Продолжаем рассматривать закрытие наших сделок, продолжаем рассматривать профиты. И этот урок у нас посвящен роботам. Мы рассматриваем роботы для выставления профитов. Рассмотрим робот трейлинг Stop и Profit и рассмотрим робот Smart Stop и Profit 2. Зачем нам роботы? Ну, во-первых, это удобно. Выставили профиты, дальше вы их опять же можете корректировать по техническому анализу, по уровням, по э, поддержкам, по сопротивлениям. Во-вторых, не будет ошибки. В-третьих, робот все равно дисциплинирует. Он выставляет вам стоп и заодно выставляет профит. Профит может быть, э, к примеру, вы торгуете не одним контрактом, а у вас 20-30 контрактов. Например, робот Smart Stop Profit 2 может их Легко расположить веером по, по заданным параметрам. Давайте посмотрим как это происходит. Вот перед вами в терминале Quick настроенный робот Smart Stop Profit 2 табличка, которую выводит робот и конфигуратор для настройки параметров Один раз вы на конкретный инструмент настраиваете и дальше сможете пользоваться всеми его возможностями. То есть вы может профиты выставлять, лимитками настраивая отступ от точки входа, а в дальнейшем, как ему располагать, с каким шагом дальше профиты. И сколько лотов на каждом профите, на каждом уровне выставлять. Много различных настроек. Имеет возможность переносить стоп без убыток, удерживать, цену задан, удерживать стоп на заданном заданного размера, то есть вы получше и похудше в сто... э, входите, робот будет выдерживать среднюю цену входа. То есть, хотите вы стоп всегда иметь 100 пунктов, он будет всегда 100 пунктов, независимо от того, будете вы докупаться или нет. Робот это будет сам корректировать. Естественно, вручную это нереально все отслеживать, это сложно. А здесь давайте попробуем. Вот я вхожу в сделку. Давайте возьмем инструмент «Сбербанк», «Фьючерс». Настроим наш, нашего робота. Робот Smart 100 Profit 2 для профессиональной работы вполне подойдет. Вы здесь можете настраивать профиты лесенкой. То есть вы выставляете первый отступ и дальше шаг, с которым начинают ваши профиты выставляться. И сколько на каждом уровне выставляет лотов. Также вы выставляете стопы размеры. Можно и трейлинг использовать. И есть различные настройки, например, переносить стоп без убыток или брать цену входа для стопа. Для чего это нужно? Например, хотите вы стоп всегда иметь 50 пунктов, независимо от того, где вы вошли и докупились. То есть вы вошли по одной цене, стоп выставился 50 пунктов. Вошли по лучшей цене, стоп чуть подтянулся, выставляясь от средней цены входа на 50 пунктов. Вручную данную функцию выполнять очень сложно, Отслеживать, а робот это делает запросто. Ну и плюс настройки автопокрытия перед дневным вечерним закрытием рынка. Для внутридневного трейдера данный робот очень удобен и на срочном рынке отличные результаты он показывает, помогает улучшать ваши результаты. Давайте попробуем поторговать. Мы заходя в сделку, тут же получаем выставленный стоп и профит. Стоп у нас выставился на один контракт, профит, один контракт стоит. Мы задали шаг ступени 5 и лот на одном уровне, один контракт. Сейчас добавляем позицию. Сначала робот переставляет стоп и добавляет профит. Заданным шагом. Будем мы еще докупаться. Робот будет спокойненько выставлять лесенку и будет все сделать согласно нашим рекомендациям, которые мы задаем до входа в рынок. Вот смотрите, у нас 6 уровней профита и стоп стоит на 6 контрактов. То есть вам ничего не нужно думать, ничего не нужно корректировать. Что вы можете, чем сейчас заниматься? Вы можете анализировать какие-то технические моменты теханализа. То есть где сопротивление, где поддержка. Вот например, проведя уровень вот здесь вот, сопротивление мы видим, что может быть иметь смысл ваши профиты подтянуть. То есть вы вручную можете профиты ваши передвигать туда, куда считаете нужным. То есть вы выставили все, профиты подтянули туда, куда считаете нужным. То есть робот вам их выставляет, а вы сами можете корректировать как стопы, так и профит. Опять же, стоп рекомендуем только в одну сторону тянуть. Вот очень удобная функция. Преимущества все те же быстро, безошибочно и дисциплина. Я могу закрывать позиции вручную. Вот сейчас, примера, закроем один контракт, хотя этого делать в убытке точно не нужно было. И робот один профит у вас самый дальний уберет. То есть у вас голова забита только торговлей. Вы ищете точку входа, дальше все делает робот. Вам становится комфортнее торговать. Вы знаете, что это точно будет на том же счету, точно будет здесь. Допустим, вы там торгуете одним-двумя контрактами. Ну да, вам тогда подойдет обычный стоп-профит. Но я знаю людей, которые начинали тоже с одного контракта, а сейчас торгуют по 50-100 по контрактов фьючерс на индекс РТС. Это внутридневная торговля. Да, конечно, это не 50 сделок в день, но это несколько сделок, иногда до 10 сделок в день. Вот на такой объем 50 контрактов. То есть это 50-100 контрактов фьючерс на индекс РТС. Это больше миллиона рублей. Вот таким объемом торгуют трейдеры. И для них вот выставить веером профиты достаточно проблематично на 100 контрактов. Это точно запутаешься. А тут выставляешь э, отступ, сколько лотов на каждом уровне, и потом уже эти уровни подкорректируешь. Вот это имейте в виду, обязательно это используйте. Трейлинг стоп, опять же, не рекомендуем, но рекомендуем использовать функцию переноса стопа в безубыток. Это более грамотная функция, но переносить его нужно, желательно не менее двух размеров стопа, когда вы прошли в сторону профита. То есть не заигрывайтесь, не старайтесь как можно быстрее перенести стоп в безубыток. Это не будет способствовать вашей прибыльной торговле. Стоп безубыток можно переносить, только если цена ушла достаточно далеко от вас. А можно и не переносить стоп, пусть стоит там, где он изначально выставлен. Для самых продвинутых и трейдеров, которые могут выдержать свою дисциплину, даже не рекомендуем переносить стоп безубыток. Регулируйте закрытием частичным профита. Это гораздо более лучший подход, чем двигать стоп. На этом все. С профитом мы закончили. До встречи в следующем уроке. На этом уроке мы решили закончить бесплатную версию технического анализа. У нас есть платный курс, который включает гораздо больше материала. Если в бесплатную вошли все самые основные аспекты, то там более тонкие моменты. И тот, кто хочет реально серьезно подойти к торговле на биржевом рынке, конечно, эта версия потребуется. И в третьей части нашего курса, вы можете, кстати, на нашем сайте его найти в разделе «Курсы», где представлены различные курсы по трейдингу. Данный курс здесь есть. Вот курс технического анализа. Узнать подробнее. И здесь вы можете посмотреть, что в этот курс входит. Его оглавление. И данный курс мы рекомендуем, конечно, брать а, с роботом. Расширенную версию. Самый популярный вариант. Ну и если хотите пообщаться уже по теме курса непосредственно с автором курса, то приобретайте VIP-версию. Конечно, замечания, которые я смогу вами, вам дать а, по данному курсу, думаю, что будут вам Обязательно полезны и пригодятся в реальной торговле. Торговый робот для терминала MetaTrader 5, который входит в расширенную версию, он на боевом у нас дежурстве, он у нас работает, реально приносит нам прибыль, и мы от него пока не собираемся отказываться. Поэтому данный робот может также работать и на вас. Все те, кто смотрит уже этот урок, достаточно серьезно настроен на биржевую торговлю, и надеюсь, что вы пойдете дальше, и будете дальше изучать этот непростой бизнес, но на котором можно неплохо зарабатывать. Спасибо всем. До свидания.